С 2015 года в стенах Казанского федерального университета проходит международный форум по педагогическому образованию. Он стал площадкой, на которой ведущие мировые ученые из России и за рубежа обсуждают те вызовы, что стоят сейчас перед мировой системой образования. Стартовавшись лет назад, как весьма скромное мероприятие, в первом форуме приняли участие 165 участников, и в ты превратился в один из самых крупных форумов в мире. В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой многие отменили или перенесли запланированные на это время. Формы. Но Казанский федеральный университет решил пойти другим путем и провел шестой международный форум по педагогическому образованию в новом, виртуальном формате. Участие в ФТ приняли более чем 900 ученых из 30 стран мира. Насколько был велик интерес к форуму, могут охарактеризовать более 32 тысяч заходов на виртуальные площадки форума. Таких цифр заходов на сайт университет достиг впервые. Все это говорит о том, что форум интересен не только ученым, но и специалистам в области образования, студентам и родителям. Я хочу поздравить всех а, в Казанском федеральном университете за их большие усилия, чтобы эта фантастическая невероятная конференция вновь состоялась. что не помешает Казанскому университету организовать ИФТ, организовать и организовывать каждый год. Мои искренние поздравления. Да. В ходе работы формы ученые со всего мира обсудили вопросы моделирования личности учителя нового типа. Проблема совершенствования системы непрерывного педагогического образования. Зарубежный опыт как источник инноваций. Совершенствование отечественной системы педагогического образования. Но основным направлением работы форума была цифровизация современного педагогического образования. Более 60% докладов были сделаны на эту тему. 20 международных экспертов в области подготовки учителей цифровизации прислали свои видеоматериалы с ответом на вопрос, с какими основными проблемами столкнулись учителя, ученики и родители в их стране в условиях пандемии COVID-19 и какие уроки из создавшейся ситуации нужно извлечь при подготовке учителей. Все это войдет в теорию и позволит совершенствовать дистанционное обучение во всем мире. Сейчас мы предлагаем вам посмотреть самые важные моменты из панельной дискуссии по теме роли российских университетов в подготовке учителей. Модераторам СЕК Выступил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, российские ученые, а также почетный профессор университета Оксфорда Ян Мендер, Великобритания и профессор университетского колледжа Дублина Конор Гелван. Позвольте мне представить участников нашего дискуссии. Это и Юрий Петрович Зинченко, профессор, декан факультета психологии МГУ, президент Российской академии образования Исаак Даводович Фромин, профессор, научный руководитель Института образования Высшей школы экономики, Алексей Львович Семенов, профессор, действительно член РАН и Академик РАУ, Айдар Минимансурович Калимулин, Роза Алексеевна Валеева, Алишев Тимирхан Балатович. И о нашей зарубежные коллеги это Йен Ментор и Конан Келл. Прежде чем передать слово нашим уважаемым спикерам, я бы хотел сделать небольшое вступление в, в нашей дискуссии. В конце первого десятилетия 21 века, когда многие педагогические университеты стали объединять с российскими университетами, была или была сделана попытка соединить Преимущество традиционного фундаментального образования в предметных, особенно естественно-научных областях, классических университетов, с достижениями педагогических вузов психолога, педагогической и прикладной подготовки учителей. Идея объединения прозвучала, как вы помните, в послании президента нашей страны федеральному собранию еще в 2009 году. Я цитирую, было сказано, что педагогические вузы должны быть постепенно преобразованы в крупные Базовые центры подготовки учителей, либо факультеты классических университетов. По-видимому, вот можно было бы подвести первые итоги десятилетней работы по реформированию педагогического образования, связанному с присоединением педагогических вузов к классическим университетам. Хотел бы сегодня обсудить с вами, уважаемые коллеги, какова или каковы роль и задачи классических университетов в современной системе педагогического образования России. Этот вопрос становится особо актуальным в свете недавно принятого правительством решения о передаче педагогических институтов ведения Министерства просвещения и очевидной попытки создания более или менее замкнутой, это тоже моя точка зрения, как бы замкнутой отраслевой системы подготовки учительских кадров. Поэтому приглашаю наших ключевых спикеров к дискуссии. Если можно, по данным вопросам. Но прежде всего хочу включить, если есть такая возможность, Юрий Петрович. Вот, хотелось бы, чтобы э, сделал приветствие. Юрий Петрович тоже параллельно ведет у нас еще один круглый стол. Пожалуйста, есть возможность включить? Да. Уважаемый Илья Шатаркач, уважаемые коллеги. Спасибо, что пригласили участвовать в этом важном заседании. И несколько реплик на эту тему и по поводу исследовательского направления педагогических университетов и, конечно, фундаментальность образования. Наверное, они только помогут подготовить в том числе хорошего учителя, в первую очередь учителя-предметника. С одной стороны, наверное, должна быть какая-то общая рамка подготовки учителя, подготовки педагога, и здесь мы понимаем, что необходимы какие-то вещи близкие именно стандарту для всей страны, с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, и вопрос об особенности и уникальности каждого университета, где готовится учитель будущий, она тоже может находить отражение, поэтому... Вариативность, которая основана на традиции того или иного учебного заведения, вполне может присутствовать и привносить в том числе и особенности в подготовку будущего учителя. Тем более мы понимаем, что в такой стране, как наша, когда мы занимаем одну седьмую часть суши, когда мы имеем такое разнообразие языков, такое разнообразие культур, необходимо учитывать этим и В том числе и национальные особенности, и психологические особенности, исторические, географические, то есть массу всего. Поэтому, конечно, у нас не может быть одинаковой подготовки учителя во всех университетах, которые готовят педагогические кадры. И, конечно, традиции важно и нужно развивать и продолжать, необходимо также и изучать лучшие опыты из зарубежных университетов э, и широкая вариативность вот этих треков вхождения в учительство. Наверное, тоже к ней нужно внимательно присмотреться и, э, может быть, тоже подумать, насколько это э, было бы полезно для нашей системы педагогического образования и подготовки учителей. Ну, какие бы ни были программы, какие бы ни были треки вхождения в учительство, наверное, самую главную компетентность и компетенцию, если это можно так будет назвать, и одновременно самую сложную, это э, умение любить детей, с которыми ты занимаешься, которых ты учишь. Э, это, наверное, э, самое важное качество, которое в процессе обучения э, должен присвоить себе э, каждый будущий учитель. И в этом, наверное, и залог успеха, и в этом, наверное, вот та более высокая эффективность всего того образовательного процесса, в котором всем приходится участвовать. Коллеги, и еще раз в завершении хотел поблагодарить Ильшат Рафатчу. Здоровья и удачи, коллеги. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас я с удовольствием хочу предоставить слово... Значит, ну, нашему другу, я думаю, Исаак Давыдович не обидится за такое представление. Все вы, мы его хорошо знаем. Исаак Давыдович Прумин. Пожалуйста, Исаак Давыдович. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня слышно, Илья, мы слышим и видим вас. Все хорошо, рады, что все живы-здоровы. Большое спасибо вам и Айдару причем, и за то, что организовали этот важный разговор и за то, что поставили, Потому что, честно говоря, я вот когда слушал вашу постановку вопроса, то я э, понял, что на самом деле ведь э, как бы он для меня оказался жизненно важным с юности. Потому что когда я поступил на математический факультет Красноярского государственного университета в 70-е годы, то я знал тогда, что у меня в дипломе будет написано «Математик, запятая, или точка, преподаватель математики». И вот когда я сейчас думаю... Может быть, это была неправильная модель? А, ведь зачем читали педагоги, когда 90% не собиралось пойти в школу? А зачем читали функциональный анализ тем, кто пойдет в школу и никогда не будет им пользоваться? Но сейчас я, конечно, понимаю, что для тех, кто пошел потом сразу работать в школу, было исключительно важно, чтобы они понимали, что такое современная математика. Это был бы ужас, конечно, если бы мы выпускали в школу, особенно основную старшую школу, педагогов, которые только хорошо знают школьную программу, которые, которые не понимают вот этого огромного поля, который лежит за, за школьной программой. Поэтому, с моей точки зрения, ну это показывает цифры, роль классических университетов, подготовки педагогов, она исключительно модель узкого, узкого профильного вуза, который готовит столько учителей, а это модель уходящей. Мы не видим ее как усиление ни в одной стране, которую мы знаем. А мы изучаем вместе, кстати, с коллегами из Казанского федерального университета мировой опыт довольно подробно. Спасибо большое. Но я хочу сказать тоже, у меня тоже в дипломе после окончания университета написано физик-преподаватель. Поэтому, видимо, это было характерно для всех нас, кто заканчивал высшее учебное заведение в советский период. Вот уже не первый раз в работе нашего форума принимает участие наш коллега, математик, педагог. Алексей Львович Семенов. Пожалуйста, Алексей Львович. Спасибо большое, дорогой Шат Равкатович. Я хотел бы тоже начать с персональных воспоминаний. Слышно меня? Слышно, слышно, хорошо. Слышим, видим. Спасибо. Ваша американская улыбка нам всегда импонирует. Нет, я ее вырастил на родной почве. Вот. А что касается моего вида, я собираюсь постричься в воскресенье, наконец. У нас ослабляется самоизоляция, и я постригусь. Вот, спасибо. Значит, говоря о персональных обстоятельствах. Ну вот, я помню, как Ишат Равкатович горячо отреагировал на мое воспоминание о том, что моя бабушка из Смоленской губернии, приехала в Казанский университет, чтобы стать учительницей. Вот, так что это просто очевидная такая традиция, и я очень ценю как раз вот это мое прошлое и мое наследие. И теперь, что особенного может дать вот именно фундаментальная подготовка, о которой говорил Исаак Давидович в своем выступлении, о которой тоже упоминал Игорь Петрович, для будущего учителя. Я хотел бы подчеркнуть одну деталь, что сегодня на самом деле всякий человек должен быть по-своему исследователем. Он оказывается в новых непривычных условиях постоянно. Ему нужно разбираться самому. Недостаточно просто слушать, что начальство приказало. Это безнадежно. Всякий человек должен быть исследователем, должен уметь работать с информацией. То есть модель, которую мы готовим в классическом университете, это модель исследователя. Физика, математика, филолога, историка. И вот эти исследовательские качества, на которые и ориентированы и такие исследовательские университеты, как Высшая школа экономики, и наши классические федеральные университеты лучшие, должна быть в жизни уже не избранных ученых, а каждого гражданина разбираться своим умом Вести исследования на рабочем месте, потому что ситуация меняется, и не нужно ходить на там, курсы повышения квалификации, которые часто тоже отстают, а нужно это делать на рабочем месте. Вот к этому исследованию и к учению всей жизни должны быть приобщены наши студенты, наши выпускники. И потом, придя в школу, они точно так же должны продолжать учиться вместе со своими детьми, с школьниками, с учащимися, вместе с ними продолжать исследования. Мелких феноменов. История своей деревни. Вот школьник должен заниматься исследованием того, что было опять-таки с его бабушкой. Мои дети ездили на мою историческую родину. И также и они. Размещать их на цифровой карте, давать туда воспоминания, фронтовые письма там, и, так далее, и так далее. Вот эта модель, которая воспитывает в наших выпускниках именно классический университет, вот она очень существенна для каждого учителя. Ну, и это тоже означает, что действительно, по желанию студента, хотелось бы, чтобы педагогическая практика была доступна и нашим студентам, может быть, даже кому-то с первого курса, вот я упоминал свой прецедент, я не настаиваю, кому-то, может быть, после курса педагогики и психологии, который институт принесет, но вот почувствовать себя в школе, я думаю, надо предлагать, но не навязывать каждому студенту, опять-таки, будь он там химик, будь он э, филолог и так далее, чтобы он понял, что такое школа, что такое сегодняшние дети. И, может быть, у него появится желание не просто прийти туда на практику, а потом в ту же самую школу, может быть, в своей родной там, деревне, прийти э, работать и после окончания университета. Вот мне кажется, что эта перспектива должна быть ясна и честно предъявлена каждому нашему студенту, что для тебя карьера учителя интересная, а почетное и очень важное для страны и для республики. Вот я думаю, что вот такой патриотизм учительский важно донести до каждого студента классического университета. Ну вот это, пожалуй, что все, что я хотел сказать. Спасибо большое, Алексей Львович. Ну, а если позволите, я буквально несколько слов хотел сказать в вот продолжении вашего выступления. Хочу сказать, что в составе Казанского университета имеется сегодня два лицея, а буквально с 1 сентября мы открываем в составе университета еще одну общеобразовательную школу емкостью на 600 учеников. И вот там вместе буквально со столом, с рабочим местом учителя будет рабочее место и для студентов. И наши студенты, наверное со второго семестра первого курса начнут уже работать в школе. И они ну, будут ближе к школьной среде. Да, спасибо. Вот, что, ну, вот чем хороши такие круглые столы, что все время соизмеряешь свои действия с тем, о чем думают наши ведущие коллеги. Спасибо большое. И а, к нашей дискуссии я прошу включиться известного нашего зарубежного ученого профессора Иэн Ментора. Напомню для коллег, э, господин Иэн Ментор является профессором Университета Оксфорда и приглашенным профессором нашего Казанского университета. На сегодняшний день он один из наиболее георгий. известных экспертов в области подготовки 4 в мире. Я с удовольствием предоставляю ему слово. Пожалуйста. Хорошо, я сяду поближе к микрофону. Итак, очень рад вас видеть, и для меня большая честь выступить в рамках этой панельной дискуссии. Мои самые теплые приветствия ректору Шатравкачу Гафуру. Очень рад вас видеть. И приветствую всех наших коллег, have, uh, had которых had я вижу на экране. И прежде чем я начну, я хочу поздравить всех uh, в Казанском федеральном университете за их большие yes, усилия, again. чтобы эта I фантастическая, mean, невероятная конференция I mean, вновь состоялась. Ничто не помешает Казанскому университету организовать ИФТ. Организовать и организовывать каждый год. Мои искренние поздравления. Да. Итак, а, первый вопрос. Какова роль задачи классических университетов? Я думаю, что а, наши уважаемые спикеры уже прокомментировали этот момент. Я думаю, что главная роль и задача университетов. А, в педагогическом образовании — это сохранение высокого качества этого самообразования. Университеты — это ключевые источники научных зданий в любом обществе, и они могут усилить каждую предметную область изучения. И если мы подумаем о подготовке преподавателей в университетах, где находится самый центр э, этих исследований, где готовятся предметные области. Нет другого места, где лучше изучать эти предметные области. Это классические университеты, безусловно. И то, как педобразование развивается в Казанском федеральном университете, это выдающийся пример того, как максимально эффективно использовать ресурсы крупного университета для того, чтобы улучшить и развивать высокое качество подготовки учителей. Я хотел бы также uh, упомянуть два исследования uh, с учетом той работы, которую я проводил uh, в России, Первое — это исследование Дональдсона, которое было подготовлено в Шотландии в 2010 году. Это был а, анализ высшего образования в Шотландии, и в тот момент я работал в Шотландии. И какой же вывод сделал Дональдсон, изучив различные аспекты педобразования в Шотландии и включая... Он включил, Он включил значительные изучение, рекомендации, и дело в том, что педобразование в, в Шотландии э, оно очень высоко ценится по всему миру. Но тем не сказал, что больше университетов, то есть больше факультетов и подразделений университета должны участвовать uh, в педобразовании. То есть это не должно замыкаться на только факультете педагогического образования. И именно это мы наблюдаем в Казанском университете, в Казанском федеральном. То есть участие различных подразделений в этой работе. То же самое, что происходит в Шотландии, вы это знаете, и насколько сильно педообразование в Шотландии. Второе исследование, или отчет, это отчет Берры, Британская ассоциация исследований в области образования. Это отчет я представлял в Казани, он 2013 года, исследование в области профессии преподавателя. И это соотносится с исследованием Марии Тереза Тату, которая изучила опыт лучших или самых эффективных систем подготовки учителей и сопоставила их с теми странами, которые отстают в этом вопросе. И выяснилось, что те страны, которые успешны, у которых успешная система подготовки учителей, у них очень сильная мощная исследовательская база. Я знаю, что у вас прекрасные отношения со школами и в том регионе, где находится ваш университет. Более того, у вас своя собственная школа, что можно рассматривать как некую лабораторию для отработки технических моментов, технологий. То есть исследования и эти разработки вы тут же интегрируете свою работу. И это уникальный случай, если мы смотрим практики в, другом, в других частях света, и в том числе в Англии. Большое спасибо за ваше внимание. Спасибо большое. Господин профессор, uh, прежде всего, всегда приятно слышать Хорошие course, оценки, uh, свой адрес. Каждый человек скажет, что хорошо он или плохо, если даже работает, то добрые слова всегда ему только в помощь. А сейчас я хотел бы предоставить слово человеку, который работает на сегодняшний день у нас проректором по внешним связям. Кимирхан Булатович Алишев. Спасибо, Решат Равкатович. Ну, я боюсь показаться несколько технологичным, но я при этом хочу сказать, что все-таки ну, подготовка кадров в университете, сама задача по обеспечению кадрами, системы образования, она не решается. У нас в Российской Федерации фактически найм преподавателей это полномочия директора школы. У каждого директора школы свои стандарты. И основной стандарт это на самом деле просто ну, закрыть, ту вакансию, которая есть в предстоящем учебном году. И, конечно, там, серьезная оценка качества того преподавателя, который к нему пришел, он заняться не может. И мы изучали мировые системы найма, и их условно можно разделить на, две, на, на, на два типа. Одна система действует ну, в более таких малых странах, скажем так. Это система, когда фактически учителя, отбор учителей происходит на этапе их поступления в университет. То есть Министерство образования финансирует ровно то количество, примерно то количество мест в вузах, которые потом понадобятся для закрытия кадровой потребностей в школах. Фактически найм педагога происходит при поступлении в университет. И такие системы организуют очень жесткий отбор на этапе приема в университет. То есть там очень жесткая система экзаменов приема в университет на педагогическом направлении, они очень селективны. Вторая система, она действует в более в масштабных странах. Когда фактически подготовка педагогических кадров может заниматься любая образовательная организация высшего образования, если она имеет соответствующую там, лицензию на данный вид деятельности. И фактически в данном случае поступают большие массы на эти педагогические направления. Такие, такие системы университетские системы менее селективны, но основной отбор происходит на этапе приема в школу. То есть это этап сертификации к допуску к профессиональной педагогической деятельности. А, ну, в настоящее время в Российской Федерации фактически не реализована ни одна из этих моделей. И, конечно, вот, например, ну, с точки зрения заказчика, с точки зрения региональных органов власти в том числе, конечно, принять решение относительно одной из моделей, это, да, это, это было бы достаточно интересной перспективой. А, безусловно, здесь всегда возникает вопрос а, количества и качества. То есть если вы хотите обеспечить качество, этих дополнительные экзамены, то вы, к сожалению, снижаете количество, а если ваша задача обеспечить количество, то, к сожалению, вам придется поступить с нами на качество. И в этом смысле я хотел бы сказать просто, что когда мы сейчас обсуждаем с вами подготовку педагогических кадров в университете, мы должны понимать, что мы делаем это для кого-то, и на самом деле в системе необходимы всегда дополнительные решения, то есть на уровне университетов мы не всегда можем принять все необходимые решения, чтобы а, решить конечную задачу, обеспечить а, высококачественными а, квалифицированными кадрами наши образовательной организации. А, коллеги, я еще раз хочу поблагодарить за а, ваше внимание а, и поблагодарить за те точки зрения, которые сегодня высказываются. Спасибо, Тимир Сейчас я вот хочу передать право Здравствуйте. модерировать Здравствуйте. Э, профессору Валеевой. Розу Алексеевну, пожалуйста. А сейчас я хочу предоставить слово директору Института психологии и образования Казанского федерального университета Айдару Мансульчу Калимулину. Я думаю, его позиция тоже будет очень интересна. Огромное спасибо, уважаемый Алексей и Исаак Дородович. Дискуссия, участниками которой мы сегодня являемся, в мой взгляд, имеет очень важное такое методологическое Прогностическое значение для меня, для моих коллег в Казанском федеральном университете. Существуют некоторые опасения о том, что наша национальная российская система педагогического образования вновь будет ориентироваться да. в себя, вовнутрь. И то, что сейчас формируется такая отдельная корпорация специализированных педагогических вузов, это тоже заставляет не только нас... Не просто конкурировать, а просто думать о своем месте в системе подготовки учителей в России. И в этой связи я буквально скажу несколько слов о очень сложной истории педагогического образования в России, которая зародилась уже в конце 18 века. Она насыщена примерами, эпизодами параллельного развития университетского и специализированного педагогического образования, их микса. И вот в этом, наверное, состоит особенность России. И традиционный вопрос для России – это унификация и вариативность, централизация и децентрализация. Она как раз-таки в оценках наших зарубежных коллег в современных условиях приобретает очень актуальное звучание. Спасибо, Айдар Мансурович. И можно я вкратце а, в, в, прокомментирую выступление Айдар Мансуровича? Я, я думаю, инициатива, которую вы занимаете это сейчас, это просто замечательная инициатива. Я думаю, то предложение, которое вы выдвигаете, вы, вы, вы основываясь на предыдущих опытах, извлекать только самое лучшее. Мы никогда не забудем, что были учителями химии, физики или английского языка в каком-то маленьком городе. Но мы всегда несем эти знания и профессиональный опыт и перспективы в будущее. Потому что будущее ⁇ это то, где будут работать наши учителя. Что вы думаете, насколько способен русский учитель, в, в, в российский учитель работать в зарубежной школе? Я думаю, для любого учителя будет потрясающим опытом работать где-то за границей. И если возможно организовать такой опыт по обмену, это было бы просто потрясающе. В связи с пандемией, пандемией коронавируса у нас возникли ограничения по перемещению. Физически мы не можем никуда ездить. Мы теперь рассматриваем так называемый виртуальный обмен опытом. Пару лет назад мне повезло работать с группой учителей в Елабуге. Там, мы рассматривали возможность так называемого e-twinning, то есть обмена опытом, когда один учитель может работать с своим классом и обмениваться uh -huh. классами с другими, с другими, с другими, в других странах. So, uh, краткий ответ ⁇ это электронные формы. И если вы uh -huh. можете такое осуществить, so. то, конечно, это будет неплохо. It will make you a better teacher. Это поможет вам стать лучше учителем и приобрести неоценимый опыт. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за активное участие в нашей сегодняшней дискуссии. Особо отдельно хочу поблагодарить господина Конора за упоминание Гелапги, поскольку и моя трудовая педагогическая деятельность, и профессора Калимулина тоже начиналась в Делаврском педагогическом институте, я преподавал там физику для будущих учителей, и поэтому сегодня у нас есть реальная возможность сравнить то, что было, то, что сегодня есть, с учетом тех или иных, с нашей точки зрения, ошибок своей в своей деятельности, попытаться внести определенные корректировки подготовку учительских кадров. Нам очень приятно, конечно, вас всех видеть сегодня на экране. Единственное, сожалею, что мы не можем посидеть, и вы не можете попробовать исполнить вкус наших национальных блюд. Это большой минус нашей сегодняшней конференции. Но в то же время хочу сказать, что... Те темы, которые мы обсуждаем, и вы сказали, спасибо вам за это, по каждому направлению, они, мы чувствуем, что мы идем в, в правильном направлении. Да, и я как ректор университета ни дня не сожалею, что направление, выбранное нами несколько лет назад, связанное именно с педагогическим образованием, качественным приоритетом, оно оказалось правильным, и даже мы сегодня получили это подтверждение в одном из ведущих рейтинговых агентств. Ну а сейчас разрешите всех вас еще раз поблагодарить за встречу нашу, за дискуссию, за комментарии всех тех постановочных вопросов, которые были в самом начале озвучены. И э, сказать, что мы приложим все усилия, чтобы следующий наш форум все-таки э, был не в виртуальном формате, а мы реально могли обнять друг друга и э, почувствовать энергетику друг друга. Желаю вам всем здоровья и удачи.